Какой трейдинг выбрать? Здравствуйте всем, зовут меня Максим Пистолетов. Давайте обсудим тему, какой трейдинг выбрать. Когда давно находишься на рынке, уже забываются проблемы тех трейдеров, тех людей, которые хотят прийти в мир трейдинга, окунуться. Забываются проблемы вот именно выбора, поиска, где, какую площадку, где выбрать, какой брокер. И очень часто этот выбор в дальнейшем может много принести неприятность. Рынок у нас трейдинга просто еще в самом зародыше, еще в каменном веке мы практически находимся. И выбор реально качественных услуг очень невелик. Хотя предложений полно. Ну и в первую очередь, конечно, вот у трейдера, который приходят на рынок, возникает вопрос, на какой бирже начать торговлю. На самом деле, если вы уже торгуете, этот вопрос тоже нужно периодически себе задавать. И первый это рынок Форекс. Обычно людей затягивает на Форекс, потому что они представляют, что трейдинг это вот именно связано с Форексом. Абсолютно неверно. Это вообще рынок межбанковского обмена валюты. И работают там большие монстры. Там работают банки, которые оперируют сотнями тысяч долларов в каждой сделке. Вы туда попасть не можете. Поэтому еще есть посредник, который вам предоставляет к этому рынку доступ. И у нас в стране, по крайней мере, я не нашел прозрачных схем доступа. Ни один из наших брокеров пока не предоставляет прозрачных схем. Поэтому я вам не рекомендую туда лезть, не вникать в эту кухню. Я в свое время ушел оттуда и очень этому рад, потому что все, что на рынке Форекс вам навязывается, все это сделано для того, чтобы ваши деньги отнять. Потому что, кто бы что ни говорил, на Форексе брокер зарабатывает когда вы теряете деньги. А вот на других биржах, по которых мы более подробно поговорим, это биржи э, России, на которых обращаются фьючерсы, акции, облигации, там брокер зарабатывает на вашей комиссии. То есть там его задача, чтобы вы как можно дольше жили, но еще самое главное, чтобы вы совершали как можно больше сделок, потому что это вы можете купить акции, держать их 20 лет, брокер на этом ничего не заработает, будет только терять. Поэтому ему, конечно, выгодно, что вы были скальпером или занимались еще лучше высокочастотной торговлей. Сейчас можно открывать в России счета у брокеров, и они предоставляют доступ на мировые рынки. Есть еще у вас возможность открыть счет брокерский за рубежом. Это тоже хороший вариант. ну Во-первых, открывать тут там нужно от приличной суммы одного из самых интересных брокеров я назову это интерактив брокерс у них даже сейчас есть русскоязычная поддержка но находятся они не в россии открыть счет все можно это все можно дистанционно открывать его иметь смысл как минимум от 10 тысяч долларов но лучше иметь 15 20 хотя бы чтобы у вас ваши операции там приносили какой-то ну различные издержки не перекрывали доходность от ваших операций. Потому что в любом случае вы там придется еще какие-то дополнительные оплаты делать за терминал, к примеру. Ну, хотя это небольшие суммы, но тем не менее. И открывая счет за рубежом, вы попадаете на оплату налогов. И вы должны это обязательно знать, что вы должны платить налоги, если вы совершаете сделки за рубежом. Продажи имеется в виду. Но вот вы купили акции, например, и у вас идут дивиденды. Вы обязаны с них оплачивать налоги. Многих это абсолютно не напрягает. У нас большинство трейдеров, которые торгуют на валютной бирже в России, тоже должны платить налоги. И тоже большинство их не платят. Ну, пока вот это все сходит срок, Но думаю, лучше об этом задуматься и озаботиться заранее, до того, как вам уже не пришла налоговая и не попросила оплатить вот n сумму задолженностей. В России я посмотрел и, честно говоря, удивился. Я думал, еще какие-то существуют биржи. Но реально у нас после объединения МВБ и РТС осталась одна московская биржа. Собственно, все брокера и предлагает доступ к ней. Для вас, как для трейдера, этого вполне достаточно. Там есть чем заняться, есть чем поторговать. Это доступ ко всем и облигациям, и к акциям, и фьючерсам, и валюте. Все что угодно. Отдельно есть у нас вот Санкт-Петербургской бирже, где товарами фьючерсами вот на нашу пшеницу, на нефть торгуют. Валюта там же есть. Но это все мизерные обороты по сравнению с Московской биржей. Есть еще Московская фондовая биржа. ну я как понял, она больше занимается клиринговой деятельностью. Тоже там сделок проходит очень-очень ну, мало. Итак, самое главное, вы должны определиться, у какого брокера вы открываете свой счет у российского или зарубежного. Если открываете у российского, то здесь я тоже могу назвать одного из брокеров. Это брокер открытия. В настоящее время это один из лучших брокеров. Особенно это привлекательно для тех, у кого уже не стартовый капитал, там 100-200 тысяч, а депозиты становятся побольше. Данный брокер предлагает доступ, ну естественно, к московской бирже. Предоставляет доступ к Санкт-Петербургской бирже и выход, соответственно, на мировые рынки. Напрямую доступ к американским биржам, у них NASDAQ, NICE, AIMEX есть, европейские. И также есть не биржевой рынок, где можно совершить другими бумагами, которые даже на бирже не торгуются, операции. Не предоставляют, по-моему, они еще доступа к рынку Forex, но к Forex, например, предоставляет один из таких известных проверенных брокеров, как FINAM. Поскольку меня Forex не интересует в настоящий момент, то и у меня брокер Открытие устраивает по всем остальным параметрам. У него в настоящее время самая прозрачная схема доступа к зарубежным площадкам особенно. Многие брокера предоставляют доступ к американским рынкам, но все это делается через офшоры, непонятно как. И реально в случае каких-то банкротств, слава богу, пока банкротств не было у брокеров у нас в России, вы свои деньги и боюсь, что не сможете доказать свою владение этими акциями зарубежными. И сейчас все идет к тому, что российский брокер Открытие станет, наверное, первым государственным брокером, что, наверное, для частных трейдеров не есть плохо, поскольку гарантия государства – это очень-очень хорошо на текущий момент. Благодарю вас за внимание и надеюсь, что для многих данное видео будет полезно. Может быть, кто-то пересмотрит свое. своем стратегию может быть дополнительно откроет счет еще у зарубежного брокера чтобы сделать дополнительную диверсификацию своих средств спасибо за внимание ставьте лайки подписывайтесь на наш канал до встречи